Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Петр Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюкс. English Asset Экспресс Супер Современный Эффективный Курс рад приветствовать вас на канале The English тема сегодняшнего урока это умение задавать вопросы и умение спрашивать а также умение отрицать перед вами таблица по которой мы будем работать нам необходимо научиться отрабатывать и хорошо ориентироваться в будущем, настоящем и прошедшем времени вот посмотрите внимательно первая горизонтальная строка это будущее время вторая строка это настоящее время и самая нижняя горизонтальная строка это прошедшее время если смотреть на вертикальные колонки то это будут вопросительные предложения, первая вертикальная колонка, вторая утвердительные предложения и третья колонка отрицательные предложения. Что необходимо сказать кратко о вопросительных предложениях? Они могут задаваться и в будущем времени, они могут задаваться вопросительные предложения им в настоящем времени. Они могут задаваться и в прошедшем времени. Также утвердительные предложения могут задаваться в будущем, настоящем и прошедшем времени. Отрицательные в будущем, настоящем и прошедшем времени. Вопросительные предложения. В будущем времени формируется при помощи элемента will, который ставится всегда на первое место. Потом идет местоимение, а третьим идет глагол. В настоящем времени все вопросительные предложения формируются при помощи частицы do и does. Потом идет местоимение, а дальше идет глагол. И третье значит, вопросительное предложение это вопросительное предложение прошедшего времени. Для этих предложений вопросителей прошедшего времени простых используется частица DID. Она тоже вставится в начале предложения, потом идет местоимение и глагол. Как услышали will, значит это вопросительное предложение будущего времени. Как услышали do и does на первом месте, даже и других слов не услышали, или слова услышали, Знаете, это настоящее время. И когда вы услышали DID, знаете, что вопрос в вопросе говорилось о прошедшем времени. Он любил там, он читал, или она ходила, или она покупала. В этом смысле. Если посмотреть на отрицательные предложения в будущем времени, они формируются при помощи того же элемента view, но обязательно с отрицанием not. В настоящем времени Отрицательное предложение также формируется при помощи частицы do, does вместе с отрицанием нот. И в прошедшем времени те же, та же частица did, которая в вопросительном предложении участвует, она принимает участие вместе с отрицанием нот в, в отрицательных предложениях прошедшего времени. Дорогие друзья, мы сейчас будем отрабатывать простые вопросительные предложения в будущем времени. Вот, например, есть такой глагол пить, to drink, to drink, to drink. To drink. Как сказать в будущем времени? Будет она пить? Будет она пить. На первое место всегда ставим элемент will, потом местоимение, а потом глагол. Что у нас получится? Will she drink? Будет она пить? Will she drink? Глагол drink в вопросительных, простых предложениях нигде не будет меняться. Почему и так легко английский учить? Will she drink? К второму переходим. Будет он пить? Ну, так же самое. На первом месте элемент will, потом местоимение он, а потом глагол drink. Will he drink? Will he drink? Будет ли он пить? Will he drink глагол не меняется. основной. Как был дринг, так остался. Третье предложение. Будем мы пить. Будем мы пить. Можно и сказать, а мы будем пить, не имеет значения. Но будем начинать с вил, чтобы вам легче запомнить. Так как вил переводится Будем в будущем времени. Это элемент. Так, будем мы пить? Will we drink? Will we drink? We. We. Will we drink? Будем ли мы пить? Четвертое приложение. Будут они пить? Will they drink? Will they drink? Пятое предложение. Будешь ты пить или ты будешь пить? Какое время? Будешь? Конечно. Вопросительный. Will you drink? Will you drink? Шестое предложение. Будете вы пить? То же самое будет. Will you drink? Ты вы имея значение в английском. Will you drink? Буду я пить? Will I drink? Will I drink? Катя будет пить? Вопросительное продолжение. Вопросительное. Будущего времени, будущего. Will cat drink? Will cat drink? Девятое предложение. Собака будет пить? Will dog drink? Will dog, we'll we'll dog drink? Бабушка и дедушка будут пить? на первом месте стоит бабушка и дедушка, все равно элемент will ставится на первое место. Глагол пить не меняется. Will grandfather and grandmother drink? Will grandmother and grandfather drink? Одиннадцатое предложение. Дядя будет пить чай? Какое предложение? Будущее вопросительное. Значит, на первом месте элемент will. Will uncle drink tea? Will uncle drink tea? 12 предложение. Тетя будет пить сок? В первом месте разбудившие предложение в упорщительные will. Итак, тетя будет пить сок? Will and drink juice. Will and drink juice. Он будет пить водку, 13 -е. В будущее время вопросительное. На первом месте элемент will. Drink не будет меняться в вопросительных предложениях, он нигде не меняется. Глагол. Итак. Will he drink vodka? Will he drink vodka? Will he drink vodka? Четырнадцатое предложение. Гости будут пить спрайт? Ну, Гость переводится гост или визита. На первом месте элемент will, потом гости, потом drink, потом спрайт. Will visitors drink? Dry sprite. Will visit a drink sprite. Will visit a drink Sprite. Пятнадцатое предложение. Цветок будет пить воду. На первом месте раз в будущее время вопросительный элемент will. Will flower drink water? Will flower drink water? Water. Water. Вода. Will flower drink water? Шестнадцатое предложение. Мы будем пить вино? На первое место элемент will, потому что будущее время и вопросительное. Will we drink wine? Will we drink wine? Will we drink wine? 17 предложение. Растение будет пить воду. Растение будет пить воду. Вопросительное будущее элемент will. Will plant drink water? Will plant drink water? Will plant drink water? восемнадцатое предложение. Друг будет пить чай. Или будет друг пить чай. Не имеет значения. На первом месте все равно надо элемент will ставить. Друг friend will friend drink tea. Will friend drink tea. Will friend drink tea tea чай кот будет пить молоко? кот cat молоко milk вопросительное будущее на первом месте элемент will will cat drink milk will cat drink milk заметьте, что глагол основной пить нигде не поменялся в вопросительных предложениях Глаголы основные не меняются. Лиса будет пить воду. Лиса Фокс. Будущее, вопросите мне. Will Fox drink water. Will Fox drink water. Will Fox drink water. Отлично. 21 предложение. Я буду пить водку Вопросительное. Будущее. На первом месте элемент will. Основной глагол не меняется. Will I drink vodka? Will I drink vodka? Will I drink vodka? Наше занятие подходит, дорогие друзья, к концу. И вот.. Мы заканчиваем как раз на таком предложении «Буду ли я пить водку?». Я думаю, что на следующих занятиях мы не только будем хорошо изучать и пить что-то, а будем похмеляться вам с вами другими очень хорошими и такими стройными конструкциями, которые используются, Языке. Я абсолютно уверен в том, что вы э, все эти преграды попросительных, утвердительных и отрицательных э, предложениях в настоящем, прошедшем, будущем времени преодолели. Мы добьемся успеха. Подписывайтесь на мой канал. Кликуйте, кто хочет. Кто хочет, не кликуйте. Это ваше дело. Всего вам доброго. И до встречи на следующем нашем уроке. Дорогие друзья,